Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам новую колонну МБК, которую мы доработали прежнюю версию модели, и теперь наша МБК может отбирать в реальном времени еще и головные фракции. Головные фракции при обборе на МБК вам значительно сокращают время в дальнейшем на переработке спирта сердца, так как на ампекционной колонне в последующей уже не надо будет отбирать головные фракции вы можете сразу приступать к отбору тела. Данная НБК, которая была на прошлой версии, она у нас осталась точно такой же. В ней добавилась дополнительная колонна, которая позволяет вам отбирать уголовные фракции. Она устанавливается вместо холодильника, который был ранее на НБК. Для того, чтобы запустить данную колонну, надо всего лишь нажать на кнопку «Пуск». Нижняя кнопка, верхняя это сеть, нижняя включение тена. И есть тумблер, который позволяет вам управлять мощностью. Данная колонна работает прекрасно на 12 кВт без понижения мощности. Защитная мощность максимальная до 18 кВт. Поэтому в данном случае мы мощность приезжать будем работать на 100% мощности на лево теста у нас 130 литров. Для тех, кто спрашивает, можно ли сбрасывать отварку. Вот мы используемся как отдельную лёгкостью для получения удара. Мы вот будем в процессе работы на МВК замерять и делать показания как по спектрой так и по количеству руль. То, что мы уже ранее у нас получается, что выход продукта, он остается неизменен в районе 12,5 метров. а за счет того, что мы подаем больше браги, либо меньше, от этого зависит спиртоводность, которая у нас будет получаться на выходе. А если мы будем подавать меньше браги, то у нас будут пары воды смешиваться со спиртом, и тем самым крепость будет выходить меньше. Но это не значит, что у нас не перерабатывается вся брага. Вся брага у нас полностью испарилась из него удаляется весь спирт и мы здесь на выходе получаем именно уже продукт, который разбавлен, то есть невысокий. Это при том, что если мы подаем недостаточное количество брата, если мы подаем брате достаточное количество, то естественно содержание у нас на выходе продукта получается больше. От этого также будет у нас зависеть цвет продукта, потому что если когда мы под браги подаем мало и будет с водой, у нас будет вода мутного оттенка. Если у нас будет правильно настроен на обмор, вода будет, э, не вода, а у нас будет прозрачного цвета. Тем самым правильно регулируется отбор. И есть у нас еще внизу в нашей колонны термометр. Вот здесь он стоит. По нему мы можем отмерять, насколько много мы подаем браге. А насколько малый, это, в принципе, здесь не очень сказывается на отборе, потому что мы будем получать спирт просто смешанный с водой, но мы будем его упорять полностью. А если мы брать и будем подавать много, тогда у нас температура уйдет. нашей колонне будет понижаться. Это значит, что у нас не добирается количество спирта. Вот эти два показания, по которым у нас нравится данная колонна. Немножко расскажу о пристройки дополнительного элемента, который нам позволяет отбирать главные фракции. Это вот такая вот колонка. Сверху у нас стоит диоптер, по которому мы видим правильно работает колонка, не захлебывается она, и идет ли у нас конденсация паров. Здесь есть отбор верхней части этой главных фракции. Небольшой да, охладитель, который позволяет уже охлаждать фракции и основной холодильник, который получается перед На у нас колонна Вы ну, видите как наверху у нас идет конденсация паров, но ну, а сейчас это идет просто пары воды. На выходе получается в районе где-то 44% спиртовозможность. И температура, при которой здесь связывается, составляет 23 градуса. Можно по это все посмотреть. Это у нас плавный спиртометр. И температура, которая идет 23 градуса. На выходе. Температура, при которых идет отбор у нас паров спирта внутри НБК составляет 99,2 градуса. Это свидетельствует о том, что у нас спирт испаряется полностью. Крепость а, можно сделать и больше, тем самым по подачу в ради. но для дальнейшей инфекции никакого смысла нам это не имеет, так как впоследствии мы все равно будем добавлять ее еще до 30 градусов чтобы перегонять ее на секционную коробку. параллельно с отбором и мы также еще отбираем с открытия сердца и головные фракции. А головные фракции у нас сразу характеризуются резким запахом. Фар это фактически ацетомованные хлоры и по количеству отбора мы их ставим примерно так же, как и на обычной установке для дистилляции капли немножко переходящей струю. Поэтому мы регулируем данный кран, который мы фактически один раз регулируем и больше мы не трогаем данную регулировку. То есть фактически этот кран требуется для того, чтобы он был в начале работы с колонным РК. Сейчас вы можете еще раз посмотреть, как у нас происходит работа данной колонны. внизу у нас стекает первый диоптер, Это мы наблюдаем процесс, как у нас стекает уже отработанная вода. Дюктор нужен для того, чтобы мы видели не идет ли у нас закупорка самой колонны, а правильно ли стекает у нас все а, в Дальше идет колонна сама НБК, и наверху мы видим во втором диоптере это подачу самой бураевой. А наверху, вы видите, стоит дисковый холодильник и диоптер, по которому также мы можем наблюдать, насколько правильно у нас работает колонна. Не идет ли у нас закрыть правильный подобный намощенный да, черной колонны? Мы замерим сейчас количество, которое у нас получается спирт с Вот Мы отбирали в течение 20 секунд и отбор у нас форсау. 120 122 нет, здесь мы делаем 125 миллилитров. 125 умножаем на 3 получаем 375 и умножаем на 60 и кому получаем мы сейчас скорость отбора которая составляет 22,5 литра мы получаем спирт средств Сорок три процентов. Почему настроек? Петрову можно, если требуется, повысить. Понравилось нашего оборудования. Ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на наше видео. Пожалуйста. Еще хочу сказать одну вещь. То, что самом НБК, как подключается, как направится данный НБК, смотрите видео предыдущих роликов. Ссылочка будет внизу видео под видео. До новых встреч!